Здравствуй, дорогой зритель, меня зовут Богатейший Ди, сегодня нам есть о чем поговорить с тобой, поэтому сразу к делу. Таймкоды, как обычно, в описании, а также в комментариях пишут всякие редиски от моего имени, не надо с ними общаться, они хотят развести тебя на деньги. Сначала я хочу показать тебе безумие, неожиданное сравнение биткоина с золотом. Насколько точно в последние полтора года биткоин следует траектории золота, и если эта траектория будет повторяться и впредь, то давай посмотрим, что произойдет. Этим графиком поделился тогда у себя в Твиттере. Он очень хорош в анализе макропаттернов на разных рынках. Посмотри на это. Я думаю, некоторые из людей, которые смотрят это видео, уже сравнивали биткоин и золото. Биткоин повторяет исторический ход золота уже 54 недели подряд. Это больше года. Но самое сумасшедшее то, что это совпадает с тем временем, когда золото достигало своего первого триллиона долларов капитализации. Сейчас капитализация золота составляет около 12 триллионов долларов. Если бы я не видел это сравнение своими глазами, я бы сказал, что это что-то сверхъестественное, но это Настоящее. Ведь биткоин только что тоже достиг 1 триллиона долларов капитализации. И с тех пор идеально следует траектории золота, как ты видишь на этом графике. В свое время золотом случилось то же самое. Оно достигло 1 триллиона долларов. После чего, как мы видим на желтом графике, оно взорвалось. И улетело куда-то вверх. Сначала до 5 триллионов долларов, а теперь почти до 12. Вот почему такие люди, как Питер Шиф, которые успели застать этот рост золота в свое время, так его любят. Они любят золото, потому что они жили в то время, когда оно показало свой самый безумный рост. Все любили золото и все хотели золота тогда. И это то, что происходит с биткоином сейчас. Почему? Потому что биткоин сейчас созревает как класс активов, и его принятие растет. Способы использования также добавляются. В конце концов, количество людей, его понимающих, тоже растет. А это уже вопрос криптообразования образования и уровня осведомленности населения. Все растет, как у золота в 1970-х. Еще раз, биткоин сейчас, достигнув триллиона долларов капитализации, точно следует движениям золота из того времени, когда золото достигло своего первого триллиона долларов капитализации. Сумасшедшая корреляция. И траектория такая же сумасшедшая, ведь если мы продолжим ее повторять, то уже в конце ноября достигнем отметок около 80 тысяч долларов за биткоин. Кстати, план «Б» называл похожие прогнозы на конец ноября. И в этом есть смысл, так как биткоин в своем виде фактически заменяет золото. Даже делает многие вещи более комфортными, чем золото. Например, перевести богатство в виде золота через границу не так уж и просто, как это сделать с биткоином. Разделить слиток золота тоже не очень удобно, а биткоин делится на мелкие фракции под названием «Сатоши». Биткоин – это все хорошее от золота, но ничего плохого от золота. Поэтому в том, что он повторяет его траекторию, видимо, есть какой-то смысл. Вчера мы говорили об этом графике от Боба Лукаса, на котором, как мы видим, весь рынок альткоинов вырос всего лишь на 200% от пика 2017 года. И поэтому Боб ожидает, что про следующие 6-12 месяцев будут слагать легенды еще очень-очень долго. Возможно, Боб Лукас заметил эту корреляцию биткоина с золотом и поэтому ожидает от следующего полугодия или года таких больших результатов. Ведь в то время, когда золото достигло, Стигло первого триллиона, а затем параболически умножала свою капитализацию, до сих пор не забыта инвесторами в золото. Скорее всего, корни их поддержки золота растут именно оттуда. Вот почему они верят в золото, верят, что оно будет расти. Хоть и за последние 10 лет оно не очень-то и двигается. Если сейчас, в ближайшие полгода, год биткоин достигнет 250 тысяч долларов, а мы проживем этот период, будучи его холдерами, мы запомним это навсегда, я уверен. И мы будем об этом говорить своим внукам. Поэтому Боб Лука звучит для меня очень правдоподобно, если добавить к его рассуждениям сравнение золота с биткоином. Хочу показать тебе этот график, любезно предоставленным Уиллом Клименте. Он представляет нам то, что называет Delta Evaluation Model. Это разница между средней рыночной капитализацией, отображаемой средней скользящей линией, и реализованной капитализацией в блокчейне, которая основывается на цене, которую инвесторы в последний раз заплатили за свои монеты. Эта модель может подсказывать нам, где находится максимально максимальный низ медвежьих рынков и максимальный пик бычьих. Этой модели, точно так же, как и недельным или месячным средним скользящим, нужно достаточно много времени, чтобы менять направление своего движения вверх или вниз, реагируя на движение цены биткоина. И прямо сейчас, как мы видим, она начинает расти вверх, следуя за этим ростом биткоина с 3000 долларов до 60. Это говорит нам о том, что чем дольше биткоин будет находиться в боковике или в падении, тем выше в перспективе будет находиться цена нового пика. На данный момент эта модель показывает пик около 150-175 тысяч долларов в конце года. Оптимистично, конечно, но я бы очень этого хотел. Второй биткоин Future CTF начал торговаться сегодня в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила и ему торговаться. Удивительно, сколько лет они упирались, а тут вдруг начали разрешать один за другим. И ведь впереди нас ожидают еще Bitcoin Future CTF, Fidelity, OneEck, ArkInvest, ноут даже хочет перевести свой траст в ETF будет это нас ожидать в будущем. Это и приносит столько институциональных денег на рынок прямо сейчас. Но все это фьючерсные ETF, а мы хотим физически настоящий биткоин ETF, который может быть одобрен уже в первых двух кварталах 2022. -го. И я думаю, что это как раз таки может оказаться Scale биткоин ETF. Также очень крутые новости для биткоина связаны с PayPal и конечно же с Walmart. Как мы помним, Вальмарт искал криптоспециалистов, тем самым заставив всех задуматься о принятии биткоина и некоторых криптовалют Вальмарта. Но начнем с PayPal, который зафиксировал самый большой объем биткоинов на своей криптоплатформе с майского краха биткоина. Допустим, но самое интересное, знаешь что? То, что они фиксируют такой рост объемов, и при этом посмотри на Google тренды для биткоина. Популярность запроса биткоина в Гугле не может достичь уровней 2017 года. Не может достичь даже уровней мая этого года. Где розничный хайп? а его нет. PayPal видит увеличение объемов биткоина на своей криптоплатформе, а хайпа нет есть огромное количество людей, которые все еще не верят или не знают или не слышат. Поэтому я думаю, что мы все еще, даже в 2021 году, ранее инвесторы. Да, мы все еще ранее инвесторы в биткоин. Что касается Вальмарта, Вальмарт установил 200 биткоин-банкоматов в своих магазинах в США, но в его планах расширить это количество до 8 тысяч. Очевидно, устанавливая биткоин-банкоматы, Вальмарт не просто предполагает, что биткоин будет расти, но также думает, что главная криптовалюта набирает и будет набирать популярность и спрос на нее будет расти. Теперь в магазине Walmart можно будет легко продавать и покупать биткоин через биткоин банкомат. Там глядишь и до принятия биткоина Walmart тоже недалеко. А это вполне себе закономерно после установки биткоин банкоматов. Мне так кажется, иначе в этом смысла мало. Что касается эфириума и NFT здесь тоже очень интересные вещи происходят. Например, 17% всех холдеров эфириума выкупили 80% всех NFT, построенных на базе эфириума за последние 6 месяцев. Что это значит? Это значит, что только 17% людей, которые покупают NFT на эфириуме, холдят их полгода. В основном они избавляются от них быстрее. Я покупал NFT один раз в жизни. Это были монстр бац. Об этом я снимал видео. Покупал я монстр бац практически на старте. Вот здесь. За 0,3 эфириума. После чего монстр бады выросли до 0,8 эфириума. То есть, за 5 дней профит составлял половину эфириума на каждом монстрбатсе. Неплохо, да? Но с тех пор он упал до 0,1 эфириума. Поэтому исходя из этой статистики и из этого графика, мы можем сделать один вывод. За NFT нужен глаз до да глаз и фиксация прибыли, когда она есть. Я не продавал свои монстрбатсы, когда они стоили 0,8 эфириума. Они так и остаются у меня, упав в 3 раза. Посмотрим, что будет дальше. А я надеюсь, что Дальше все будет только лучше, ведь... Август и сентябрь этого года – рекордный взрыв для NFT. 3,5 миллиарда долларов за этот год. Прошлый год на этом фоне практически незаметен. Возможно, и этот год будет незаметен на фоне следующего. Мы видим очевидную тенденцию на рост популярности NFT, построенных на базе Эфириума, что хорошо для Эфириума и его холдеров. Теперь я хочу поговорить про свой любимый Аваланч. У них очень большие события происходят. В официальном твиттере они написали, что поддержат все кто раздвигает границы технологии нового поколения, и поэтому стремятся расширить базу своих партнеров, чтобы принести блокчейн всему миру. И начинают они с автоспорта, поэтому теперь на автомобилях, которые участвуют в гонках, например, Формула-1, будет красоваться логотип Аваланч. Это хорошая реклама для Аваланча, но меня больше интересует следующая статистика, следующая метрика, которая практически взрывается для Аваланч. Аваланч только что достиг исторических пиков в плане количества дневных транзакций, а также количества активных кошельков. Посмотри, как сильно взрываются эти метрики для Аваланч. Вот почему Avalanche так поднялся в топе криптовалют практически из ниоткуда. Я очень рад, что успел выхватить его за 30 долларов и думаю, что он даст мне как минимум 10 иксов с тех пор. Binance запускает фонд на 1 миллиард долларов для ускорения принятия своего Binance Smart Chain, включая финансирование DeFi проектов и игровых NFT, которые будут построены в сети Binance Smart Chain. Очевидно, что Binance не хочет уступать свое лидерство, а их монета до сих пор находится на третьем месте, на coinmarketcap по размеру среди всех криптовалют. Люди сейчас любят хейтить Binance и на самом деле их есть за что хейтить. Но просто факт, Binance Coin до сих пор находится на третьем месте. Если они будут столь устремленными и впредь они смогут составить серьезную конкуренцию Эфириуму. Залоченная стоимость в DeFi на Эфириуме сейчас составляет 159 миллиардов долларов, у Binance эта цифра составляет около 20 миллиардов долларов, правда на пике было 32 миллиарда Долларов. Но после этого падения, как мы видим, эта метрика восстанавливается. Залоченная стоимость DeFi в сети Binance все равно больше, чем у Саланы и других проектов, таких как Polygon, Phantom, Avalanche, Terra. И другие. У Binance залоченная стоимость DeFi в два раза больше, чем у других проектов, кроме Эфириума. Поэтому я думаю, у Binance Coin все будет просто отлично. И, наконец, я хочу поговорить про Ripple XRP. Генеральный директор Ripple, Брэд Хаус бросает камни в Эфириум. Он говорит, что Ripple всегда был второй криптовалютой. Но из-за того, что комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала Ethereum неценной бумагой, Эфириуму был дан зеленый свет, а XRP как конкурента просто подвинули. Не знаю, является ли это хорошим способом защиты, обвинять другие криптовалютные проекты, в то время как на самом деле, наоборот, нужно объединяться и стоять как единый целый организм. Но тем не менее, я хочу, чтобы Ripple выиграл, это несомненно. Во-первых, его проигрыш будет ударом по всей криптоиндустрии, а SEC в криптовалютном мире может стать чуть ли не богом. Во-вторых, его победа – это рост курса XRP, несомненно. Кстати, справедливости ради, может быть, в словах Брэда Гарденхауса есть какая-то истина. Ведь все мы помним ту самую коррупционную историю, когда Эфириум буквально подкупил секс за то, чтобы его не называли ценной бумагой. Давай, если ты ее не помнишь, прямо сейчас я вставлю отрывок из этого видео и напомню тебе об этой истории. Криптоло пишет, срочные новости. Марк Бергер, работающий в комиссии по ценным бумагам и биржам США и который руководил возбуждением дело против Ripple в последний день работы председателя Джея Клейтона сменил работу. Теперь у него новое рабочее место. Угадай, где и с кем он работает у Симпсона Тэтчера. Это действительно так. Марк Бергер – это человек, который работал в СЕК и руководил возбуждением судебного дела против Ripple. Теперь он перешел работать под крыло Симпсона Тэтчера. Ты спросишь, и что здесь такого вкусного и горячего? Ну, работает он в какой-то компании, и что? Если мы зайдем на сайт Эфириум Альянс и поищем здесь Симпсона Тэтчера, мы его здесь найдем. Оказывается, он является членом Эфириум Альянса. Хм. Также именно он вывел на рынок крупнейшую компанию по производству оборудования для майнинга и платил Биллу Хинману 1,6 миллиона долларов в год, когда он был главой отдела по корпоративным финансам комиссии по ценным бумагам и биржам США. Оплатил а он за то, что эфириум не признали ценной бумагой. И соответственно не подавали на него в суд. Когда в 2018 году Билл Хинман заявил, что эфир не является ценной бумагой в сек, он получал пенсию в размере 1,6 миллиона долларов в год от Симпсона Тэтчера, члена Эфириум Альянса. Последним крупным актом Бергера перед уходом из комиссии была подача иска против Ripple, что привело к делистингу XRP, обвалу курса и потере инвесторами 18 миллиардов долларов. Сек это мошенники, а Джей Клейтон должен сидеть в тюрьме. Вот что говорят инвесторы. Думаешь, это все? как бы не так. Я забью окончательный гвоздь в крышку гроба коррупционеров и мошенников СЕК. На сайте все того же Симпсона Тэтчера из Эфириум Альянса я нашел очень интересное письмо от 12 января 2021 года. И вот оно прямо сейчас на твоем экране. Я просто шокирован этим цинизмом и явным нежеланием заметать следы или хотя бы ну как-то имитировать боязнь наказания за все свои коррупционные преступные действия. Нет, они все оставили, даже я смог докопаться. Это уже даже не наглость. Такого слова, которое может охарактеризовать происходящие события, просто не существует. Бывший глава отдела комиссии СЕК по корпоративным финансам Билл Хинман, возвращается в Симпсон Тэтчер. Мы рады приветствовать Билла в нашей компании. Его уважают за образцовое руководство на протяжении всего срока пребывания комиссии по ценным бумагам и биржам США. А также наверняка его уважают за то, что в свое время он не подал иск против эфириума и не сделал все то же самое, что сейчас делают с Риплом. А просто-напросто продался и отказался от того, чтобы назвать эфириум ценной бумагой. А теперь возвращается под крыло родной матери.